Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и мы вновь играем в Dying Light 2 Stay Human. Конечно же, на высокой сложности, господи. Что-то у меня FPS маленький, 45-46, ужасно, 30-60, что-то не справляется. Ну ладно, в общем, продолжаем, мы выполняем сюжетные задания, и на этот раз у нас ä, задание вещания. Это, то бишь, уже захват ä, той телебашни. Я думаю, что это задание будет очень и очень мощным. Так что идем к началу. Так, надо встретиться Только с хуаном а, ну, У нас на пути охранник, видимо. Миротворц. Ладно, говорим с ним. Ты, Эйтон? тебя ждут. Проходи, встреча в VIP-кабинете. Атмосфера дружеская. Прямо, блядь, как ужин на Рождество.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 Весь район получает свет от одной подстанции. Я собирался отправить людей, чтобы включить ее, но ты уже это сделал. Так держать. Жаль, что ты отдал ее гражданским, нам бы пригодилось. Это уже не важно, Роу. Зато теперь у нас есть электричество. Вот-вот. Первый шаг обезопасить периметр вокруг телецентра. Мои люди займутся. Выдвигайся, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мы не подведем вас, сэр. Будем стараться. Тебя спрашивали, вершбовские. Шевели жопой, нас ждут. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами, я возьму нож и отрежу тебе хер. О, представляю, скольких раздавит воли. Заткнись! Голем. Мы не могли бы снова вернуться к плану. Спасибо. После того, как щенки Джека захватит вход...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 Но я это скажу вслух. Говорят, что это очень опасное место. Да, да. И не говори. Опасное? А какое место тут не опасное? Идут наши лучшие люди. Ты будешь работать с Роу. Пусть он из заноза в заднице, но на него можно положиться. Если что, я на связи. Угу. Понятно. Ладно, ну что ж, начинаем.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 Сколько раз мы уже слышали истории про то, как там опасно, Я слышала, Но... что, Джек что поделать. Себя в -то, то кто. Жду так, Луан, ты где-где? А вот и ты. Подруга дней моих суровых. Ну что, давай обсудим это говно. Что можешь сказать? Мы умрем, а, мы умрем. от убийств и навестить меня? Просто пытаюсь уберечь тебя.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 ни в чем, кроме того, что там Фрэнк потерял ночных бегунов и ногу Джек и Хуан скормят тебя зараженным волкам ради своих целей ты просто их инструмент ебаные маньяки да, что ты переживаешь, мы справимся я вообще вкачался прям шикардос как я вкачался у меня очень хорошая снаряга у меня много ресурсов, я выживу уж поверь, и я буду не один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 Фрэнк уже пытался сделать то, что планирует Джек. Это закончилось трагедией. Не веришь? Сам у него спроси. Эйден, вход на телецентр под нашим контролем. Ждем только тебя, лентяй. Эйден, ты там? Поговори с Фрэнком, Эйден. Пожалуйста, не делай этого. Эйден, ответь. Так, поговорю с Фрэнком для начала. Потому что, да... Я слышал эти истории и я верю в них Ладно, поговорю с Фрэнком Спасибо, Эйден Это будет правильно Роу, тороплюсь изо всех сил Дело есть Быстрее, Эйден, мы тебя ждем Так Кстати, кассету подбираем О, дневник Фрэнка Марви. Великолепно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 что бы ни говорили другие, у меня и правда был хороший план. Надежный план. Но это была бойня, Эйден. Бойня. Расскажи. Фрэнк, как мне забраться на крышу? Мы зашли внутрь не в полном составе. Ублюдки. Если бы им хватило верности остаться со мной...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 Господи, да ответь ты на вопрос нормально Давай более информативный ответ Ладно Но как попасть на крышу? Ты не можешь Никто не может А теперь Иди нахуй Спасибо Пиздец Какого...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 Пожалуйста, подождите. Ой. Не, я не буду ждать. Эйден, ты нужен сейчас. Да все, иду. Эйден, тащи свою сраную жопу сюда. Уже иду. Прием. Ну что ж, выбора нету. Погнали. Чтобы мы по итогу знаем. Там бойня. Почему? Скорее всего, там мега опасные твари. Все. Это все, что я знаю. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Вы могли заметить, что у меня появился новый наряд. И... И... И... И. А, в углу видно, что... У меня теперь какой-то другой опыт. У меня теперь легендарный опыт. Это все по той причине, что я полностью вкачал бой и паркур. И, соответственно... Теперь весь опыт ⁇ это опыт легенды. И я вкачал охотника на 6 уровней из 25. И, кстати, за то, что я получил а, первый уровень легенды, а, я получил, соответственно, также искусный наряд легендарный бандит, бандит <coughs> который мне, в принципе, нравится. Да. Он соответствует антуражу игры. Так, ну ладно, дало и болтать. Мы мы идем. Да. Уже 100 метров, кстати, до цели. Это очень хорошо. Ну и все. Можно сказать, что мы даже дошли. Опа. Открыть можно? Давайте откроем. Мне кажется, там есть что-то полезное. Я уже тут прям облазил о, весь игровой мир, который мог. За исключением некоторых сюжетных моментов, например, о, вот этой башни. И, и, и. Я насобирал максимум ингибиторов, которые смог найти. Выполнил почти все побочки. А, испытания я еще не все, конечно, прошел. Но, но, но. Уже что-то? так Такс. Ну ладно, долой, долой, долой слушать вас, долой тратить время. Погнали. Электричество преобразило это место. Но лифты все еще не работают. А это плохо. Похоже, они обесточены. Здание было отключено много лет, да? Стоит проверить оборудование. Ты, блядь, не гений случаем? Для этого и нужен отряд в темной зоне. Они ищут электрощитовую в башне поменьше, что соединено с этой. И они ставят лампы, чтобы обезопасить территорию. Когда мы люди включат лифты, мы поднимемся и сука, бля.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 О, господи. Леон, Леон! Сука! Нужно к ним! Я с тобой. Они пошли по коридорам А и Б. Я пойду по А. Ты через студию звукозаписи. Ага. Хорошо. А теперь нужно их вытащить, пока не стало слишком темно. И будь осторожен. Мертвецы нам не нужны. Леон, держитесь, мы идем. Что ж, начинается веселье. Причем полнейшее. Эйден, ну что ты стоишь на месте? Все, молодец. Кажется, я тут кое-что пропустил. О, кассету я забыл взять. Все, теперь подобрал и... Великолепно. Можно идти дальше на кассе-то. Так. Видимо, с тобой надо поболтать. Сюда, Эйден. Это коридор Б. Удачи. Спасибо. Она понадобится? Вот, возьми. Тебе это пригодится больше. Погоди, что, что, что? Что ты мне дал? Что? Что же ты мне дал? Мне даже интересно. А, усилитель иммунитета. Спасибо, конечно, но я думаю, что у меня иммунитета хватит. Так, собираемся. Опа. Это нам надо. А в смысле тут ничего нету, вы что, офигели? Как так? Ну хотя бы грибочки растут уже хорошо Так, мне не нравится Походу там прыгун Но ничего страшного, у меня есть лук Вот так вот легко можно прибить всех Так, подбираем трофейчики. На обычных зомби я не очень хочу тратить время. Не зря, конечно, вкачивался до максимального уровня. Не зря <Pascal> <му wird> выполнял всякие побочки. Занимался всякими активностями в игре. Я теперь ультра-мега-машина. Ну, почти что. <му <Suzuki> <му <Feel enfant> так, иди отсюда. Нет, тут ничего нету полезного, ну и ладно Все будет хорошо, все будет чики-пуки Конечно, в идеале стоит проходить эту миссию по стейлсу, но уж простите, мне как-то лень Плюс лут дороже времени А, нет, стоп Н Не в том смысле а, а лучше и время а, дороже, а, 20, чем правильность действий и, машинное и, машинное и условная движение. красота и геймплея. Внизу. Ой, дружок, а ты зачем вообще сюда залез, а? Что-то не удалось спрыгнуть нормально. Ладно, давайте хотя бы так. Подеремся за одну. Ну все, минус. Так, отстань, отстань, отстань, братка, отстань. Все. Все. Всех убили, да? Вообще великолепно. Ага, Кстати. Все-таки стоит кассы тут лутать, потому что что-то можно получить полезное. Так, открываем этот сундучок из, из из ну короче его сплели да опа там походу что-то есть но мы, мы туда отправимся наверное надо через главную дверь идти так возможно я как-то сегодня заторможенно говорю в отличие от других разов но я просто немножко подустал ну ничего страшного а чел ты еще живой оказывается офигеть ну, может, тебе мы поможем, а? Ты или он? Так написано на моем жетоне. Где остальной отряд? Их убили. Сраные летуны. Так и заканчивается моя история. Не говори так. Есть еще выжившие. Смотрю, ты оптимист. Да? Крис. Смог вырваться, пошел туда. Думаю, он отключил свет.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 Так, слушай, Илена, ты еще живой, оказывается. Я надеюсь, все-таки братки придут за тобой и помогут тебе. О, если что, я письмо передам. Если ты, конечно, не помрешь раньше времени. Так, надеюсь, ты реально не помрешь. И, кстати, ты упомянул Криса. Это что получается? Это, это отсылка на Резиденты Evil? Ого. Так, что тут у нас? Еще аптечка. Все, подбираем. Я заберу здесь все аптечки Кстати, очень удивительно, что тут так много аптечек Это прям радует Крис Так, ладно, это мы тоже забираем Давайте прибьем эту тварь О -о -о. Оказывается, это был Крис Эх, братка. Покойся с миром. Так, так, так. Все, последняя аптечка и восстанавливаем питание. Так, что-то не так. Походу. Я на месте. Но электричества нет. Сука. Еще сигналку включили. Предохранители. Так. Ай-яй-яй, кажется, это я зря сделал А, все нормально Так Включаем предохранители а вам, О, господи Не, ребят, тут прям шумно стало Ай-яй-яй а Этот хотел вообще на меня наброситься? Ух, какой негодяй при прямом контакте. Принимайте после того, Как ее до так, Остался последний предохранитель безопасности... Ай-яй, безопасности... Ай вот ты где был Так-так-так, все-все-все-все, давай давай Последний щиток, давай, мужик, ты должен справиться Ух. Что еще, что еще? Температуры... Господи, а Ребят, вы прям идете сюда Так и прете Да еб твою мать-то Помри, пожалуйста, тварь что Ты тот Еще, конечно, надо трофеи забрать Так, что там, что там осталось Надо просто вернуться обратно, да? Все, включаем, включаем По-моему, я все включил Возьми кабель в щитовой и уходи оттуда Надеюсь, работает Такс Зомби тут решили сами помереть, да? Просто наступив на лужу с током Великолепно Так, берем, короче, этот кабель Кабель А, получается Куда идти надо? Лишь бы, кстати, хватило Длины кабеля Так, здесь можно Да, спокойно спрыгнуть Ага И все, подключаем Как раз длины хватило, к счастью <coughs> Опять аптечка Нет, слушайте, но я сейчас так накоплю Армейских апте... а, аптечек Аптечек Будет вообще великолепно Так, это мы ставим Открытым Подбираем всякие детальки И у нас еще один кабель, конечно же Это очень-очень хорошо Только мне не нравится, что нам надо Дальше переться Хотя, что я переживаю лишний раз Все будет хорошо О, кстати, заметьте, какой офигенный кабель У него э, водонепроницаемая изоляция есть Так, здесь заперто Погодите, а где моя выносливость? Почему у меня выносливость не показывается? Я, я, я что, могу бесконечно плавать под водой или что? <говорит> <говорит> Эта игра меня удивляет. Кажется, здесь стоит открыть э, дверку. И, мне кажется, стоит... Э, Вернуться назад, потому что длину троса надо экономить. Ай-яй-яй. Так не застревай здесь. ой он... О, господи. Вот как-то углы неправильно просчитываются. Не, это, конечно, прикольно, что даже за такой уголок может трос зацепиться. И в итоге будешь думать, а что это длина не хватает? А вот такая вот фигня происходит. Не, это реально забавно. А где моя вынослись? Я серьезно могу просто бесконечно плавать под водой. Если это так, это круто. Так, ладно. Плывем, плывем, плывем, плывем. Ну, здесь можно, конечно же, залутаться. Почему бы и нет? Но, увы, лут не такой достойный. Но в любом случае, продадим... Между прочим, кстати, если прям говорить о ценности лута, даже... то серьезно? Погоди, как он зацепился там? А мне хватит вообще длины? Надеюсь, что хватит. О, еле-еле душа в теле. Просто за дверку зацепился трос. Так, лифты работают. Получилось. Есть. Тебе вручали медали? Никогда. Я вырежу тебе одну. Из картошки. Нужно разбить временный лагерь. Жду тебя на восьмом этаже. Так, поднимаемся. Опа, у нас ночь началась. Это не очень хорошо. Я, конечно. Парень крепкий. Ну, точнее, мой персонаж, Эйден. А... Но все-таки прыгуны эти могут дать звездюлей. Так. Восьмой этаж. Окей, расположились нормально. Где Леон? Мне жаль, Роу. У него не было шансов. Тащиться сюда было херовой идеей. Хочу тебе подарить кое-что. За то, что ты сделал для моих ребят. Знаю, ты хотел им помочь. Что ты хоть подаришь? Что это? Датчик приближения. В ГМ помечали важное оборудование спецмаркерами. Он тебе пригодится. Когда все антенны заработают, сможешь использовать его для поиска контейнеров. Один Господь знает, что ждет нас на крыше. Но ты будешь не один. С тобой пойдут мои люди, и сам лейтенант Роу. Ты пойдешь? Мне надоело сидеть и слушать, как умирают мои люди. Тогда пошли. Мы ждем Мэта. Он принесет передатчик и будет наблюдать за операцией. Так что у тебя есть время отдохнуть или посрать, но только за пределами лагеря. Детектор ВГМ? А, а в чем его суть-то? Так, с помощью детектора ВГМ можно обнаружить ингибитор, спрятанный в ящиках ВГМ и прочих местах. Чтобы расширить зону покрытия детекторов ВГМ и находить больше ингибиторов, активируйте радиовышки. Пусть активации радиовышки, на вашей карте появятся все контейнеры с ингибиторами в зоне покрытия. Ого! Слушайте, так а в чем? чего ты ждешь? Иди в лагерь. В чем прикол? Я ведь уже почти все ингибиторы нашел в игре. Ладно, что уж делать-то? Кстати, вот здесь уже лифт сделали, вообще великолепно. Эй, ты что, плачешь? Не плачу я, отвали Просто не хватает его Знаешь, что бы сделал Леон, если бы тебя увидел? Теперь, наверное, глаза бы мне выкрас Так, ладно, говорим Можно к вам? Милости просим Что думаешь об операции, Эйден? Это все плохая затея Я боюсь У нас все получится, я пытаюсь не думать о ней Давайте скажем, что я боюсь. Честно, я готовлюсь к худшему. Да. Я знаю, что все шло не по плану, но лейтенант Роу всегда спасает положение. Так расскажите о себе. А чем вы займетесь, когда все закончится? Своей женой марсей Она вот-вот родит. Я на седьмом небе. Мы долго пытались зачать и. Похоже, наконец-то что-то я сделал правильно. Видишь? А я уж думал, тебе придется просить кого-нибудь о помощи. <свен> <свен> <свен> <свен> <свен> <свен> <свен> <свен> типа, эй, товарищ, я твою жену ебал, да? Ну ладно. Кстати, классные ботинки у вас всех. <свен> а, отличные ботинки. А, блин, спасибо. Я купил их на базаре по дешевке. Нет, зачем ты это сказал? Теперь он не угомонится.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 <связать> <связать> Жесть, ребят. Не, ну вы, блин, даёте. Ну, ладно. Юмор соответствует вашей деятельности. Ру, крутой мужик. Еще бы. Знаешь его историю? Ну-ка. Ты видел его ожоги? Я был там, когда он бросился в горящую темную зону, чтобы спасти бойца. Да уж. Он бывает суровым, но...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 После Джек приказал их казнить За дезертирство Но Роу не стал Выполнять приказ Джека Сказал, что отправить их туда Было ошибкой Мы думали, что Джек пристрелит Роу за неподчинение Ага Жесть Не, ну, значит Роу Прям реально крутой Ладно, пора спать Ладно, пойду посплю Минутку, господа. Особое угощение на ночь. Ух ты! Красава, лейтенант! Я принес. За наших павших товарищей. О! Спасибо. Надо выпить. За павших. И за прекрасных дам. Да и за твою жену не пьем! Держитесь, парни. Да, лейтенант. Бывало и хуже, да? Помните ли тунов в порту? И еще бы. Это была бойня. Да, и мы выкрутились. Скоро сможем рассказать нашим семьям еще байку. Я прав? Конечно, сэр. Меня кое-что тревожит, Эйден. Ренегаты. А что с ними? Они повсюду в городе. Как тараканы. Но здесь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 какая прекрасная мелодия Сыграй еще что-нибудь x13 звучит как какая-то лаборатория из stalker с это так это Спящая классно красавица. Опа. главный здесь за дело все мы от принес перед погнали работать он у меня в кармане отдохнули и хватит идем дальше так, может кстати лут я лучше скину лишний О, кстати кстати, кстати я только сейчас заметил <laughs> а насколько у меня тут крутые статистики все-таки не не статистики извиняюсь а характеристики вот особенно у девятого уровня у этих как-то а, у оружия ли легендарного Качество. Так, давайте все заберем, чтобы таймер обнулился. Вот. Теперь можно дальше играть. 10 часов, да, 10 часов игры и можешь получить еще одну плюшку. Классно, конечно, в кавычках. Но, увы, что поделать приходится так играть. Может, кстати, что-то реально покруче взять, потому что что-то это катана. Слушайте. Я уверен, есть варианты и покруче. Так, 548, 552. О -о -о. Так, двуручный. Давайте для разнообразия что-то попробуем. Я, например, вот это возьму. И, ого. Можно, кстати, и биту взять. Так. Ну, а это, это, это смысла не имеет особо. По крайней мере, сейчас. Ладно. так все назначаем важные предметы и вот так а, что-то можно вообще улучшить получается можно улучшить только а ну две биты можно улучшить все а, только украшения серьезно никакие модификации нельзя поставить офигеть ну ладно все я готов Пошли. Думаешь, мы тут поместим? Здорово, Джек. Эйден, ты отлично справляешься. Спасибо. А, мы стараемся. дару У меня хорошие новости. Есть данные об одном из врачей ВГМ. О, о ком. Кто это? Где он? Нужно еще время. Сначала закончим здесь. Ваш отряд поднимется и прикрепит передатчик.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 как вы? Идите? Да, я помню, что у Джека проблемы со здоровьем Это было еще видно в прошлой части прохождения Что ж, ребятки, мы должны выжить, мы обязаны <салит> <салит> Еще музычка в лифте Какая прелесть Эй, парни, хотите прикол? Нет, Вишбовский, забей я отдам тебе последнюю пару чистых трусов, если избавишь нас от своих анекдотов. Ой. Спокойно, господа. Ух. Аптимист Вершбовский, блять. Простите вас. Молчу. Ты не в теме, тупица. Нужно вот так. Слушайте, как бы мы тут не упали Командир, сэр, что происходит? Лифт встал Опять перебой с электричеством Мы над этим работаем Так, что дальше будет-то? Ладно, парни Быстро не починить, а времени нет дальше пешком вы на каком этаже 30 -м. значит до крыши еще 50 так ребят слышали командира открывайте лифты полезли так открываем открываем что-то тут такое себе вержбовский разведай Вержбовский, берегись! уже чисто ой Верш, бля не себе! и черт минус отряд целый и найдут тебе вообще повезло по-моему ровне выжил после такого он не мог выжить Знаете что? Возьму кая лук. Господи, этих тварей тут много. Давайте сначала их прибьем. Блять. Так. Все, всех прибили. Нет. Ох ты, блин. Ай-яй-яй-яй. Это Вержбовский, да? Ай, давай, отбегай, О, отбегай, отбегай Вишбовски. Черт Так, надеюсь, эти твари больше не павятся А это кто у нас? Не, ну тут все мертвы Блин Ребят, но ну мы обязаны собрать их жетоны Потому что они так-то Пали, как войны Я-то думал, только всякие прыгнули будут А тут и эти еще Бомбардиры Что вообще за ужас? Ладно, возвращаемся обратно Вроде как я тут все зачистил, что мог Че тут зеленое валяется? Это как-то коктейль Молотова. Ага, понятно. Это мы тоже забираем. Ой, блять. Этот тоже мертв, увы. Джек! Джек, ты здесь? На нас напали. Выжил только я Блять. а Роу? Н не знаю Не видел его Кстати, реально, а куда он делся? Эйден, передатчик был у Роу Найди его, это наш последний шанс Нет времени на скорбь Ищи Роу Я пришлю помощь, как только заработать лифты Сделаю, что смогу Блин, а как Роу мог выжить? Не, я, конечно, буду рад, если он выжил, но, блин. Он же там буквально в эпицентре взрыва был. Так, куда мне вообще идти тогда? О, аптечка снова появилась, вообще великолепно. Найдите роу. А, ну я еще, еще, я тут хожу вокруг. О, следы. Кто-нибудь. Так, роу-роу-роу, я здесь, я здесь, я здесь. Эйден! Ты бля. выжил! Жесть! умол тебе крышка! Хер раз два! Ты выкарабкаешься Ру. Держись! Ну-ну! А -а -а, Передачи. -ну. Передатчик! Передатчик. Мэтт сказал, он у тебя. Да! Его нельзя терять, Эйден! Нельзя! Вот! Передатчик! Эйден! Жесть!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 Пускай уже оттуда. Нет, мне нужно подняться выше. Я поищу путь наверх. Хорошо, я подожду. О, господи. Какой-то шум начался. А, блять, не пройти. Так, здесь заперто. Лан, я застрял. Помоги мне. Я за Фрэнком. Скорее. А может здесь можно пройти? Нет. А. Ну-ка, ну-ка. Луан. Луан. Нашла Фрэнка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. У нас снова трансформация произошла. Кстати, мы еще в темноте видим. Удивительно. Опа. Бегеть. Не, ребят, ну это прям мясо У меня что-то нос чешется после такого Эйден, Эйден, Фрэнк здесь Точнее, то, что от него осталось Че? Эйден, где а? ты? 30 этаж, зараженные Они взорвались Oh. Блять, парень, я ж говорил. Фрэнк, стой! Куда это ты? Он уже труплан. Прости. Там я потерял всех ночных бегунов. Не хочу проходить это снова. Он еще жив. Он там, и ему нужен ты. Гроб ему нужен, вот что. Фрэнк, ты старая сившаяся сука. Почему бы тебе, блядь, нака И то верно. Кстати, а какого черта весь лут, э, да? наше снаряжение В шахте Окей, сейчас будем искать. Так, ладно, я ошибся. Все-таки не весь лут появился заново. Или, может, все-таки появился? А, ну да. Ладно, большая часть точно появилась. Ну, слушайте, я не могу это все оставить, это мне все надо. Я, конечно, могу это все крафтить, но я могу и сэкономить на крафте. Так, и трофей вроде как мы все забрали, которые были, да? Ага, получается все хорошо. Все отлично, великолепно. Ну, почти. Так, здесь ничего интересного нету. Все, все, что мог, забрал, идем дальше. Нет, все-таки это очень круто, когда Эйден так трансформируется. Так, в шахту лифта, да, надо? Ага. Эм... А как мне туда забраться-то, а? О, вот путь номер два. Круто, когда Эйден так транс трансформируется, потому что это прямо... Ребят, это мощь, это сила Буквально становятся машины для убийств А Понятно ну, ну все, открыли и ладно Так Что это такое? Ну-ка, ну-ка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 цепляться за различные предметы и упростить перемещение по городу. Можно зацепить за любой объект, на котором появляется прицел. Лучше мар... маршрут, обозначенный желтым цветом. Чтобы раскрочаться, поместите ячейку быстрого доступа и нажмите. Ага. Это я понял. Так, давайте это снарядим. Место приманки, пожалуй. О. Так, ну что, попробуем? Что я сделал <с> я, я не то использовал Слушайте, ну с этой штукой надо Научиться играть О Прикольно Просто используешь это как раскачку И все Ну или Так О Не, ребят, ну это, это вообще тема так открываем. Mm -hmm. Все великолепно. И... Оп. Я с ним уже почти освоился. Ну, почти Конечно, почти. Он простой, но спасет твою задницу. Куда теперь? Все туда же, Иден, наверх. Поднимись на один уровень, а там перейди в боковое крыло. В боковое крыло? Ребят, но это все-таки классная тема Прикольно с ней играть Так, ладно, поднимаемся Поднимаемся Надеюсь... ой ой, -ой! Ух ты, бля ой ей Пусть лучше уж подбегают Я их тут Спокойно прибью Ну-ка, ну-ка скажите что все пожалуйста так все таки лук надо держать на готове ага ага, ага. Все, все все все великолепно отлично и даже тут лута никакого нету ну как так <связь> ой так, извиняюсь. Все, все, все, все, все. Блин. О, это, это что? Это типа? <laughs> это какой какой-то шоу кухонное, да? Ну как кухонное. А, шоу с приготовкой всяких вкусняшек, да? <плес> так, тут ничего. Идем аккуратненько. У -у -у. Раскачиваемся Рядом с Опа, ингибиторы, ингибиторы ну, вот Я как и говорил э -э В сюжетных моментах я ингибиторы Еще не искал Потому что я просто по сюжету не доходил Ладно, попробуем тут забраться <свист> Так, а куда дальше то? Мне кажется, я не ту сторону выбрал А, или все-таки, да, все-таки все хорошо С правильной стороны поднимаюсь, судя по всему Погодите, погодите, я где-то сундучок пропустил А ингибиторы наверху? Это великолепно, это, это отлично Но сначала, сначала лутенский заберу Это нам надо, это нам надо. Все. Поднимаемся. О-о-о-о-о! Да-да-да. Все, доступно улучшение. Все, я выбираю здоровье, потому что у меня выносливость уже максимально вкачана. Так, Эйдем, Эйдем, дыши, дыши Все будет хорошо Все, спокойно, брат все. О, Глутенский Правда, он не соответствует уже моему уровню К сожалению Потому что у меня уровень 9, а снаряга 6. Именно та, которая сейчас нам попалась Ладно Что дальше у нас? Я на террасе Отлично Видишь закусочную? Ага Она, кажется, крошечной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 Она наверняка уже умерла. Но ты еще жив. И останешься жив, если спустишься вниз. Отъебись, Фрэнк! Разговор окончен. Я наверх. В том-то смысле, я рад, что Эй, мы продолжаем путь. Это я. Я не брошу Брось. тебя одного. Ты говоришь с мертвецом, Луан. Я иду к тебе. Жди меня. Ты что? Нет, Луан, не смей. Луан! Так, а вот то, что лан лезет, это очень плохо. Так, и надо бы, кстати, стрелы еще сделать. Э, в том числе обычные. Вот так, я думаю. Так, что дальше? Надо... Вовремя выключить что ли? А, не, все хорошо, все великолепно А что если на них собраться? Имеет смысл, а? Давайте в другой раз Проверим эту теорию Пока что выполняем сюжетку Уии! Так, не забываем про Лутенский Мне еще нравится, какая музычка в... играет на фоне. Прямо вдохновляет даже. Господи, что ты, ты нырнул сюда, Эйден? Ладно, я просто неправильно использовал крюк. Ой, что я делаю вообще? Это вообще неправильно. Вот так надо. Ой-ой-ой. Так. Не, я не хочу больше играть с этим крюком. Я просто какие-то другие методы подъема сделаю и все. Вот. Блин, я просто слепой был все это время. Так, Все-таки все хорошо. выносливость восстанавливайся вы что у нас здесь ничего такого да судя по всему Давай, я давай. Лезь, лезь. Юху. У, У, ребятки. эй, -эй. что за фигня Так, быстро забираем Лутенский Как говорит Как говорил однажды Сидорович Ты бы еще консервных банок насобирал Ну, как видно, мы и насобирали Офигеть, тут еще громила у нас О, легендарный уровень. Yeah. кстати это очень классно вкачивать э, уровни потому что Держусь, Держусь, да, все прыгаю, хорошо потому что за это sexy. за это за это смотрите за это э, дают э, легендарные сундуки давайте кстати один откроем чисто для теста а розы и обычный трофей зараженных О, у, это нам, это прям то что надо чем больше участников, тем больше бонусных очков и бонус э, за сложность. Так yep. все. А ну того стоит, Эйден. Связь это все. Так, так, так. Эй. я не совсем понимаю, как забраться. Не то чтобы забраться А именно как попасть вот в ту часть В ту комнату Нету никакого прохода Я же вижу, что там много лута Ну ладно, все-таки нужно через улицу идти Если что, я всегда могу сюда вернуться и залутаться Пока что все и так хорошо Так, поднимаемся, поднимаемся Спокойненько, не торопимся Я, конечно, понимаю, что уже час идет запись, но ничего ты страшного Сраный ублюдок, если с ней что-то случится, то это из-за тебя Да, это все ты виноват Если хочешь, можешь идти на самоубийство но ее не втягивай. Я ее не просил. Свяжу с ней и отговорю. Забудь. Она выключила рацию. Кажется, я слишком много ей наговорил и чёрт. К счастью, я предупредил, мы это ее не пустят внутрь. Эй, в любом случае я уже почти наверху. Даже если она доберется, все уже закончится. Ты, ты, ты где? На крыше здания. Ах ты, мать твою, ублюдок! А я не верил, что у тебя получится. Но, черт, получилось. Да погоди радоваться. Мы еще поднимаемся. Не, ну то, что, блин, Луан сама поперлась спасать нас. Спасать. Но это но это вообще смешно. Мне порой реально кажется, что, типа что наш этот персонаж, наш друг Имеется в виду не Эйден, а имеется в виду Луан, наша подружка тогда О господи, что я сделал? Не так надо было Вот, вот так правильно, да? Ага Давай, давай, давай, давай, давай, давай, забирайся Что-то я неправильно с крюком играю Но ничего страшного, ладно Короче, мне кажется, у Луан мозгов не хватает. Потому что она какие-то мега странные вещи делает. что ты хотел сделать? Радио новой надежды. Сообщение о мире и дружбе. Сплотить людей, дать им надежду. Да, ну, в молодости я был безнадежным романтиком, что тут скажешь. Хочешь свою радио? Хм Слушай А было бы классно Но, увы, пока что Пока что речь была только о Радио о Миротворцев Ну, если чё Если чё Если чё, я надеюсь, вдруг нам дадут выбрать Выживших А чё дальше делать? А, вот все, великолепно Почти забрались Так Тут что-то у нас необычное В плане подъема Давай-давай, Эйден Вот так М -м -м, Еще контейнер Вообще шикардос тогда ай -яй, яй О, забрался. Молодец. Ай-яй-яй. Так, забираемся. Вроде пока все стабильно. Да. Погоди, погоди. У меня лута не хватает. Ой, точнее, не хватает места под лут. Все, сейчас выбросим ненужное. И продолжаем слушать Фрэнка. Вы правда могли запустить этот передатчик? Да? Как? Башни раньше управляли военные. У меня есть передатчик, который может вклиниться в их сигнал и перебить их передачу. Нам нужно только активировать антенну Сектора. Mm. То есть мы все-таки можем а, воплотить план Фрэнка в реальность? Это будет тогда классно. Так. А ты ж, сука. А ведь почти Удалось. Так, еще раз, еще раз. Давай, давай. Попытка номер два. Да что я сделаю? Я вот сделаю вот так. О. О, как. О, как забрался. Не с помощью этого крюка кошки, а с помощью параплана. Так. Давайте-ка активируем еще здесь сейф-зону. Ах ты, сука. О-о. <свист> Все великолепно. Поднялся прям максимально высоко, как мог. Ну, в плане такой. Нормальной поверхности. <свист> а давайте, давайте чиним. Чим, чиним. Сейф зона нам тут ли, вообще не помешает. Она прямо нужна, я бы сказал. Так, а как зайти-то? Только так, да? Что по луту у нас? Ну, лута у нас здесь много полезного. Так, все-таки придется сейчас еще скрафтить эти отмычки. Потому что они начинают заканчиваться. Как вы, кстати, могли заметить, у меня еще отмычки вкачаны. Нормально так. То есть я могу либо а, взломать по старинке, просто отмычка будет прочнее. Либо я могу сразу потратить а, какое-то количество отмычек, чтобы быстро взломать замок. Так. Да-да-да-да-да, сейчас все будет а, Расходники Нет, или где? Где? Где? А, а, где? А, вот все хорошо Делаем сотку Так Погодите, вы угораете? Серьезно? Музыку такую подставили В самый неподходящий момент, да? Я хочу найти ингибитор. Вопрос, где он? О! Открываем. И... Ее, ингибитор. Морфин. О, это можно будет продать. Так, записочка. Код от сейфа. Так, где, где, где, где, где. Если ты 5-5-5, то я... То я. А кто я? Ну она. Что будет если ведем 555 по-моему ну конечно это загадка надо подумать если ты 555 то я 666 как можно было додуматься опа подбираем эту уточку вроде как это для пасхалки надо так, а как подняться-то? Так, почти забрались. Все, все, все, все. Почти, почти. Чуть-чуть остался. Так. Так, забрался. Молодец, Эйден. Вообще красава. Ай, серьезно? Какая жесть. Такс, ага. Поднимаемся. Почти, почти, почти. А здесь что делать? А... О, по этим штуковинам можно. Великолепно. Я не был уверен в этом, но... Теория... Оправдалась. Я у передатчика. Что дальше? Хорошо. Хорошо. Такс. Щелкни выключатели, мы готовы. Работала. О, Класс. Теперь слушай. Я тут подумал, радио Новой надежды» можно сделать. Но выбор за тобой. Когда я включу передатчик, мэтт расскажет мне о враче из ВГМ. Мне нужно знать, где моя сестра и что с нами сделал Вальц. Иногда наш выбор значит больше, чем мы сами. Иногда наши поступки имеют значение. Я не пытаюсь тебя уговаривать. Ты включил передатчик. Решать тебе. Хм. Знаете, Чок, к черту миротворцев, давайте поможем выжившим. Все, Фрэнк, я доверюсь тебе. Фрэнк, а какая музыка тебе нравилась?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 Что ты наделал? Скоро услышишь. Надеюсь, у Фрэнка все получится. Фрэнк? Ты отдал управление антенной этому алкашу? Поверить а? не могу. Я заберу ее у него, обещаю. А, удачно тебе залезть наверх. Эйден, а я думал, мы станем друзьями. Прости, Джек. Таков мой путь.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 Привет. И я тебя рад. Никогда так больше не делай. А это за что? Ты мой должник. Чуть подошва не потеряла, пока к тебе добиралась. Ну, э, прости. Прости? Я уже думала, что буду твои кишки отскребать. А ты прости. Луан, невероятно. Ты переживала за меня? Я уже сказала, ты мой должник. Кроссовкам конец. Я чувствую, как бетон царапает мне ноги. А, мне все. нужна нога. А раньше пара. надо было. Хочешь купить новые кроссовки? Сейчас? Это что, шутка? Я выгляжу так, будто шучу. Ага. Луан, ты. Э... А, блин. Все, полетели за Луан. Луан, переживать за кого-то. Это не признак слабости. А куда мы идем? Сомневаюсь, что в этом районе много открытых обувных. Такс. Все, прилетели. <связывая> Есть одно место. Возможно, там еще остались мои старые вещи. Думал, твои вещи в рыбьем глазе. Но идем мы явно не туда. Заткнись и не отставай. А мы тем временем завершили задание вещания. Все великолепно. И у нас новое задание – новые кроссовки. Но займусь я им позже, потому что, потому что я считаю, что нужно отдохнуть. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр этого видео, если оно вам понравилось, то поставьте палец вверх и также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Леонид. Всем удачи, всем пока.